И снова всех приветствую, с вами канал Мастер Про. И сегодня мы будем рассматривать ту самую вещь, когда я получаю определение кассационного суда Напомню, он проходил у меня 31 января, а получил я только определение Вот это самое, 28 февраля 27 февраля сегодня Получается... Что у меня получается? Да ни хрена у меня не получается. Ситуация такая, что сейчас определение, грубо говоря, осталось без изменений. Все мои попытки по поводу того, чтобы обжаловать и, грубо говоря, подал апелляцию в 9-й касационный суд. Вот оно мое решение, да, и тут, в принципе, я, конечно, все выведу вам на экран. Тут какая фигня, написано, что основания не согласиться с выводами суда по существу спора не имеется, поскольку они соответствуют установленным обстоятельствам, сделано на основании исследований и оценки доказательств при правильном применении статей пятнадцать девятьсот двадцать и десять шестьдесят Гражданского кодекса РФ. Блин, я вообще поражаюсь, они вообще что ли не, не знаю не, не вдупляют и детский сад какой-то. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца транспортных средств. Вы, значит, там что-то там околдуете. Визитательский кодекс Российской Федерации. Статья 12 Федерального закона 25 апреля 2002 года. И написано. Доводы, касационные жалобы Гельманова и ЕТ не опровергают выводов суда. Не свидетельствуют об ошибочном применении норм материального и процессуального права. Она а против указывают на неосмотрительность ответчика получившего страховую выплату в размере стоимости транспортного средства, а также возврат страховой премии за неистекший период страхования и невыполнение им обязанностей, предусмотренной статьей 4 федерального закона от 25 апреля 2002 года. Я вообще, не знаю, угорают, не знаю, приколы там что ли мочат Им тут указывают, что в принципе нельзя машину просто так утилизировать без всяких утилизаций Машина не может быть признана тоталом только от того, что в аварии, сука, попало просто, блядь Какой-то гондон тебе въехал в бампер и треснула фара, повело бампер, треснул бампер Это в каком, сука, месте может быть указано, что это, блядь, может быть авария, блядь, с таталом, ёбаный пиздец, я говорю, все это про, прописали, указали, блядь, указали фотографии, все прописали, 9-й конституционный суд мне, сука, направляет ту самую херню, что что ж ты, сука, сразу-то, блядь, не мог обратиться, блядь, после своей ебаной аварии, блядь, то, что ты, грубо говоря, с со временем, причем, я говорю, напомню, авария у меня там произошла, блядь, в апреле месяце, и, получается, и выплату я получил где-то, короче, апрель, в конце мая, и прикол в том, что, блядь, я говорю, у меня пришло уведомление 4 июня о том, что у меня закрыт поле ОСАГО, сука. Я в этом плане вообще в ахуе ходил. Я не знал даже, что случилось, блядь. И какого хрена я должен проверять? У меня на электронную почту, блядь, пришло уведомление. Я залез, блядь, в электронный свой личный кабинет, блядь, сайта ВСК, где там все прописано, действующий полис, сука, или нет. Я залез, проверил, он действующий. Нахрена мне лезть куда-то по каким-то там, сука, сайтам РСА, блядь, пробивать полис ОСАГО, работает он или нет. И даже на момент, блядь, полис, даже на момент э, аварии, я, сука, проверял это через ГИБДДшников. То есть сотрудники ГАИ, блядь, проверили нахер меня, Полис ОСАГО И на тот момент они мне оформили его По тому полису ОСАГО Что в принципе не может быть по другому бля. То есть получается Палка о двух концах Где-то он для кого-то он остался действующий Для кого-то он остался не действующий и вообще, каким это хуем вообще не понимаю. Они решили, блядь, скидывать вот эту всю херню на какой-то ебучий сайт РСА. Союз автостраховщиков, блядь. Я вот это приколы не понимаю. Это что за ебань вообще? Это что, сука, законодатели, что ли, там, я не пойму, сидят, блядь. Которые реально, блядь, права качают. Союз автостраховщиков. РСА Это что получается, блядь, захотел нахуй любую машину, что ли? Пошел, сука, и в тотал отправил. Да что за ебаный пиздец? Это детский сад, ебаный, я говорю это, блядь, это не законы. Просто реально, дрючат, нахуй, водителей во все дыры, куда могут. И по факту, вообще, это, сука, писулька, вот это вот суда, блядь, девятый конституционный кассационный суд. Ты вообще, куда, нахуй, рассматриваешь это дело? Тубе, блядь, конкретно указано, что, нахуй, никакого процессуального, вообще, права, нахуй, не имеет, блядь, у, у, э, в, та, у, в тотал, блядь, у, списать машину, блядь, без моего, сука, уведомления. А конкретно, когда я подписывал, нахуй, вот эту вот эту бумагу, мне без проведения экспертизы, там прям бумага, блядь, указана, что без проведения экспертизы выплата на ремонт машины, сука, составила 51 тысячу. Но никак, нахуй, не признание машину «Тотал» и выплата вам 51 тысячи. Бумага, блядь, прописана там была. Я эту бумагу приложил, сука, к договору, блядь. Ой, к к заявлению, нахуй. Что-то никто, нахуй, не рассматривал этот кусок говна ебаного Я вообще не понимаю, блядь. Каким местом вообще смотрят? Есть какие-то, сука, права. Вообще, я не понимаю. Вот этот не... детский сад, блядь. Каким образом вообще, блядь? Я говорю, там идет процедура. Ты не можешь, блядь, признать машину тоталом без моего уведомления. Как ты можешь просто, сука, я тебе закрыл полис Поле сага, блядь, потому что я направил документы просто на сайт РСА, не пришел ответ. Это что, блядь, за закон то ебаный пиздец? Машина была на полном ходу. Треснул бампер, треснула решетка и лопнула фара. Поменял решетку, поменял бампер. Все. Все дела и сиськи на бок, блядь. Какой нахуй? Какой-то тал, вы что, ебанутые или что там все? Все в судах так охуенно знают свои законы. Охуенно знают права, блядь, наш права автовладельцев да это какой-то херня это реально ебань конченая, уже блять я поражен я говорю, третий суд и третий суд мне пишет одну и ту же хуйню у меня такое ощущение как будто они просто под копирку одну и ту же хуйню дрочат вообще я в упор не понимаю сука я говорю вот эти суды блять меня прям поражают блядь. они не занимаются рассмотрением дела, они прям тупо продублировали все равно то же самое что и было прописано сука в хабаровском суде Доводы, блядь, не ясны, но на момент товари у тебя, сука, отсутствовал полис ОСАГО, то есть тебя это нахуй не смутило, что тебе его закрыли, переслали просто писульку в электронной форме, что у вас полис закрыт, никаких, сука, документов, никаких, сука, экспертиз, никаких нихуя не пришло на электронную почту, на основании чего я бы вообще мог как-то шевелиться, блядь. Тебе прислали смс, грубо говоря, на электронку, у тебя, блядь, договор, блядь, например, полиса закрыт, просто пис письмо... С какого хрена я должен верить какому-то шивому пидорскому письму? Никаких бумаг, ни одной экспертизы, ничего, даже, блядь, уведомление с сайта РСА не пришло. Раз туда, блядь, отправили бумаги на тотал. Мне нихуя не пришло, кроме одного уведомления. Я что, шевелиться насчет этого должен? Ну как это вообще, блядь, там даже гражданский процессуальный кодекс, какое уведомление, там конкретно даже, сука, прописано, что при, вот, при всех вот этих уведомлениях, если вас уведомляют, должны быть какие-то бумаги, бумаг не было, нахуй. Я подписал только единственное, что выплата на ремонт без проведения экспертизы в самом, блядь, в офисе ВСК на момент первой аварии, которая была еще летом, блядь, мелкая. После которой мне закрыли поле Сасага, блять. Что за хуйню вот реально пишут, блядь? каким это образом может быть. Что за ебань вообще, блядь, суды, вы вообще, сука, документы открываете, блядь. Вы не рассматриваете нихуя. У нас суды по факту не работают. Кто там в судах сидит? Что за пизды ебаные? Каким это образом, блядь, суды, нахуй, рассматривают? Просто переписывают одну и ту же хуйню из бумажки в бумажку, нахуй. Подписали 9 кассационный суд. Это по факту даже не суд. Они просто как, дублируют, блядь, копируют. Просто если взять одну бумажку и вторую, они будут практически одинаковые, только слегка написаны по-разному. Как будто просто пишут два разных человека. Я вообще ебанусь, блядь, это пиздец какой-то, поражан, блядь. Блять, реально, вот у, нас, у нас по факту, говорю, законы у, у, у владельцев автомобилей, я говорю, ничем вообще не защищены. Вот по факту вообще ничем. То, что, блядь, я получил какое-то ебаное письмецо, причем реально простое письмо. Там даже не уведомление, там ни печати, ни хуя просто письмо писулька, блядь, просто-просто, как будто тебя клавишей набрали и направили смс, нахуй. Никаких опровергающих документов там, что провели экспертизу. У меня не было документов, что провели экспертизу, что вам выплатили, в смысле, блядь, вам выплатили стоимость машины. Нигде это не прописано, что я согласен с этим. И там даже, сука, в законе, нахуй, указано, что только по основании того, что я подпишу, что согласен, что мою машину признать Наталом, Признать тоталом Прошу выплатить мне стоимость Ремонта, стоимость машины Годных остатков У меня на стоимость ремонта было прописано И у меня там даже было прописано Прошу выплатить мне Сумму на ремонт Там не было, блять, никаких там, блять Туда, не знаю, ну, может я не прочитал Но опять же подтвержу Если я, сука, это не прочитал Если что-то написано мелким шрифтом И я не увидел, это говорит о том Что это, сука, все скрыто это говорит о том, что реально войска наебывает людей. Я поэтому всем говорю, нахуй, войска посылайте нахуй просто. Вот этот вот Вот эти они полисы, сука, оформляют. Они реально начали людей просто-напросто наебывать. Прям, прям по жестко, блядь. Надеюсь, кому-то этот ролик реально, блядь, зашел. Кому-то был полезен. Не ведите, сука, на эту хуйню, реально. Уведомления приходят. Сейчас еще раз подтвержду. Объясню. Есть еще прикол. У нас, сука, в законе, вот ты вот зарегистрирован на госуслугах. Э, зная об этом, то что ты, если ты поставил галочку с электронной подписью, они имеют право нахуй не отправлять тебе документы реально со всеми печатями. Я залез на госуслуги, чтобы, сука, вот вот, видим, печать. Вот только с этой печати, сука, да, сам любое определение, там, э, любое там, да, да, все что угодно, блядь, определение. Там заявление, всякая хуйня, она только вот с печатью годна, с гербовой нахуй. И если, короче, с гербовой печатью там не стоит, я вам сразу говорю, вы просто тупо, я говорю, вам приходит вот такая же писулька, бумажка, без вот эти все, просто надписи там, типа подпись там какая-то. То есть вот это вот может все быть, а вот этого не быть. И вот без этого вот херни она негодная, то есть она ничего не значит. Поэтому, чтобы все документы вам приходили Обязательно с печатью Имейте в виду, убирайте нахер галочки С этих госуслуг, чтобы вам уведомления Не приходили вот в таком виде Только в бумажной форме Чтобы вы могли ее с момента получения Иметь возможность Оспорить любые ваши там Протоколы, постановления, определения Все, что к вам приходит С момента получения вы имеете право Ее оспорить в двухнедельный срок Там что-то в десятидневный срок там Протокол, например, вам штраф выписан с момента получения, с момента выпи, они а с момента выписки вы имеете право в 10 дневный срок его обжаловать. поэтому имейте в виду, если вас сука наебывает именно в таком плане, вы чтобы знали, то есть э, вот эта вот наебка жирная и получается войска воспользовалась этой сука ёбанью, они получается не просто отправили в электронном виде в электронном виде, хотя если бы я там галочки не ставил, у них там тоже на сайте эта наебка есть. Если бы я галочки не ставил, они бы мне только, вот, только документами присылали. То есть мы вам закрыли поле SOSA, вот документы, все. Они без всяких документов не отправили простое письмецо, на котором открыто. В связи с тоталом мы вам закрываем поле SOSA. Сумма выплаты вам будет возвращена на вашу карту. Все. Поле закрыли, деньги скинули, все, типа отписались от клиента. Колена с два, нахуй, я подаю еще в Верховный суд, и я, сука, с этого, сука, ВСК, блядь, не слезу. Не слезу, я реально, я, я если ей этот проиграю, я, сука, подам еще один ИСК. Иск суд И буду бодаться с ними до последнего, нахуй До тех пор, пока у них, сука, жопа дым не полезет И вам, кстати, советую Прям вот реально, если вы столкнулись с этой бедой Все подавайте на них в суд И реально задрочим это ебаные войска Если вот оно так решило бороться со своими же Со своими же клиентами, блядь С которыми я уже 13 С 2013 года, сука, 10 лет уже 10 лет я с ними, нахуй, уже страховую, страхуюсь Даже не 10, пизжо, 8 Потому что два года я уже страхуюсь в Альфа-Банке. Ну все, на этом ролике заканчиваю. Всем спасибо за просмотр и всем пока.